Ветра мне на счастье уготовил Бог. Я у двоих ног. Я как положил и думал в ночь, а может это все и есть? Глаза Понял, что со мной Моя судьба Женщина Воздух Женщина Мота Женщина Радость Женщина Беда Мне на счастье Уготовлено Женщина радость, женщина беда не это счастье уготовил Бог Я в твоих ног Женщина воздух, женщина вода Yeah!